Привет, друзья! Добро пожаловать на очередное видео! Есть ли кто-то, кто пытается манипулировать вами каждый раз, когда вы разговариваете? Они просто хотят добиться своего, чего бы им это ни стоило, и, возможно, вы понимаете, что это все манипуляции, но все равно не можете не злиться. И вы мечтаете о том, чтобы у вас было, что ответить на их манипулятивную тактику. Если вы хотите остановить этого мастера манипуляций раз и навсегда, следите за некоторыми мощными ответными действиями. Первое. нет. Вы, наверное, уже слышали выражение «Нет, это полное предложение». Даже если иногда вам хочется объяснить причины отказа, например, в разговоре с другом или членом семьи, вам не нужно ни перед кем оправдываться, как бы ни старался манипулятор заставить вас поступить по-своему. Вы имеете право отказаться от того, что вас не устраивает. Не бойтесь сказать «нет» и отвернуться. Они действительно не заслуживают объяснений. Второе. «Мне плевать на ваше мнение». Манипуляторы обычно очень гордятся собой и считают, что их мнение единственно правильное. И они пытаются заставить вас поверить в то же самое. А поскольку они мастера манипуляции, чаще всего им удается навязать это мнение другим. Но когда вы говорите им, что вам плевать на их мнение, их тактика внезапно терпит крах. Они не могут поверить, что кому-то безразлично их заветное мнение. Если вы используете этот прием, вы можете получить растерянное выражение лица и минуту молчания. Номер три. «Мне вас жаль». Нередко манипуляторы считают себя выше других и полагают, что все остальные думают так же. Они думают, что вы поверите всему, что они скажут, просто потому, что они такие великие и важные и ожидают восхищения. Поэтому сказать им, что вам их жаль, может быть для них шокирующим. Бонусные очки, если вы объясните, почему вы их жалеете. Они просто грустный, одинокий человек, который отчаянно пытается убедить себя, что он нравится другим. Номер четыре. У меня нет на это времени. Мастера манипуляций чувствуют необходимость контролировать и доминировать над всеми и над всем, что включает и ваше время. Они считают, что имеют право всегда быть у вас на виду со своей тактикой и требованиями. Поэтому прямо скажите им, что есть много вещей, которые для вас важнее, чем они. Дайте им понять, что вы недоступны и что вы отказываетесь потратить даже одну минуту на то, чтобы выслушать то, что они хотят сказать. И номер пять. Не разговаривайте со мной что может быть лучше для того, чтобы остановить манипулятора, чем даже не вступать с ним в разговор. Иногда это даже может быть единственным выходом. Конечно, этот способ может не сработать мгновенно. Даже если вы попытаетесь остановить их, они, скорее всего, продолжат свои игры разума. Тогда вам нужно показать им, что вы действительно это имеете в виду, уйдя от них или просто игнорируя их, как будто их нет. Сначала это может показаться мелочью, но ваше психическое здоровье и достоинство важнее, чем их эго. Скажите им, что вы не хотите, чтобы они с вами разговаривали, и после этого сделайте так, чтобы ваши действия говорили еще громче. Говорить такие вещи такому доминирующему человеку может быть страшно, и вы можете бояться его реакции и гнева. Но отказ позволить ему иметь власть над вами – это самый важный шаг к освобождению от его манипулятивной хватки. Когда вы покажете им, что вы не так слабы, как они думают, они не смогут видеть в вас свою добычу. Так что отстаивайте себя и никого не бойтесь. Был ли у вас опыт общения с манипулятором? Сообщите нам об этом в комментариях и поделитесь этим видео со всеми, кому оно может быть полезно. Как всегда, ссылки и использованные исследования указаны в описании. До следующего раза и суперспасибо за просмотр! Берегите себя!